Гош, твои, привет, еще раз, а, твои комментарии на трейдингфью набирают раз, наверное, в 10 больше лайков, комментариев. То есть твои аналитические прогнозы постоянно сбываются. Каково это в таком возрасте быть таким популярным? Как, как ты к этому вообще пришел? Как ты это делаешь, чувак? Все зависит от фундаментального анализа, от технического анализа. Ну, есть, в ты первую вращаешь, очередь. ты Конечно, конечно. Да, секрет на самом деле в том, чтобы не углубляться в математику или в новости, а совмещать эти вещи между собой. И тогда получается прогнозировать рынок уже более-менее неплохо. Ты должен видеть картину целиком, все, что может повлиять на курс извне. То есть новости, мнения экспертов, какие-то технические улучшения в проекте. И в то же время анализировать график, что он из себя представляет. Это уже куда более сложная часть анализа, но этому можно легко научиться. То есть те люди, которые говорят, что там, технический анализ типа не работает, все это не так? Исходить нужно из фундаментальных предпосылок. Если у проекта есть перспективы, если он востребован, если он решает какие-то боли аудитории, которая будет приобретать эту монету и будет ее пиарить, соответственно, рассказывая своим друзьям о ней, то он выстрелит. Весьма вероятно ну, вот если Это если мы говорим про альткоины, а сиотокены, да. там вот это все, да. Да? да? да, да, да. Тот же биткоин на самом деле также растет, когда появляются определенные новости, которые толкают его вверх, и корректируются, когда появляются новости, которые, соответственно, толкают его вниз. Если вспомнить Китай, и сентябрьскую коррекцию, без тех новостей о запрете ICO, запрете тагов. Без этих новостей ничего бы не было, он бы не скорректировался с 5000 до 3. И точно так же он бы не рос без новостей о том, что его якобы добавят на Amazon, якобы скоро развернут Lightning Network. И так далее, и так далее. То есть отталкиваемся мы от фундаментала, но когда начинается уже непосредственное движение для того, чтобы получить сигналы на покупку или продажу, мы используем технический анализ. Слушай, ну вот за твоими прогнозами сейчас следят сколько? Десятки тысяч человек, наверное, судя по просмотрам. На чем здесь деньги Ты вообще на чем зарабатываешь ты на самом деле? Потому что прогнозы писать это клево, лайки здорово, комментарии тоже прекрасно, но где деньги-то? Ну, я понимаю, что мой проект вообще моя судьба складывается хорошо, потому что я людям несу пользу исключительно. И все, кто ко мне обращались, они зарабатывают. Ну, во-первых, деньги мне приносит мой фонд. Сейчас э, около миллиона долларов в фонде, на данный момент, финансов. Я управляю по API, кошельками людей, без возможности как-то вывести средства или украсть их. И мое вознаграждение выплачивают уже соответственно клиенты мне. То есть больше я завишу от них чем они от меня зависят. И это приносит мне доход в первую очередь. Были клиенты, которые не заплатили ни разу. Не надо так делать, ребята. Да, да, да, да, да. И они потеряли намного больше, на самом деле, чем потерял я в итоге, потому что фонд продолжает приносить плюс, а они в этом больше не могут участвовать. Вот. Курсы также я провел относительно недавно, удалось собрать 56 человек. Младше 25 никого не было вообще, то есть взрослые мужчины, у которых уже не один бизнес, уже семья. И прилетали люди из Азербайджана, из Европы, из Киева, из Казахстана. Вообще-то отсюда были ребята, в принципе. И один из самых талантливых ребят, который прошел курс, сейчас работает у меня аналитиком. И в ближайшей перспективе я ему постараюсь принести клиентов. Который, деньгами которых он уже будет непосредственно управлять То есть ты такую сетку из трейдеров ставишь да, внутри да, своей, да. своего проекта? Это, это по клево. Сути, клево По сути, полноценное сообщество Они обмениваются опытом между собой Каждый из них сделал X и мне На днях написал студент, который сделал X5 за полтора месяца Я, я не мечтаю о таких прибылях, которые ребята делают, пройдя мой курс И Это на самом деле показатель, действительно показатель того, что волновая теория работает но ты именно волновиком себя считаешь То есть волновая теория Эллилта Ребят, погуглите, посмотрите Это очень сложная штука на самом деле Но если ей в совершенстве научиться То можно стать вторым Гошей Да, да, да, да, люди думают, что волновая теория Это математика сугубо, но на самом деле Она строится на психологии людей в первую очередь Все эти волны лишь следствие решений Которые принимают люди Также, как при же, эти колебания Линии поддержки и фигуры да. Это все исходя из мнения толпы да, да, да, да, толпа управляет новостным фоном и на этом разобравшись в этом уже можно непосредственно прогнозировать в какие перспективы ты в крипте видишь у тебя насколько я знаю мало кто об этом знает наверное у тебя диплом вообще по теме блокчейна и криптовалютам который ты в институте еще защитил uh -huh, uh -huh. ты давно в этой теме да? сколько лет uh, уже около пяти лет еще на первом курсе мой товарищ меня посвятил в тему он стоял у истоков Основание первой биржи в России, которая должна была объединить трейдеров и тех, кто собирается торговать криптой Но как только появились первые заявления Минфина и ЦБ о том, что будут за это сажать Команда переехала за границу, а товарищ мой остался в Москве К несчастью ни с чем, но рассказал мне о том, как это работает И это было удивительно, на самом деле, Меня... я был увлечен полноценным процессом Увлечен тем, как это работает, насколько революционная технология, но наблюдал скорее пассивно поначалу. Угу. Да и денег у студента на то, чтобы вкладываться полноценно в это, на то, чтобы трейдить у меня особо это не было. Особо это не в было. каком году была у тебя вот это эта вся история? было 5 лет назад, получается. Когда я то есть 12-13 год, а... где-то так, да? Но я примерно в это же время, кстати, учась в УЗИ, ну нет, даже чуть угу. раньше, где-то 9-10 год, я слышал про биткоин, я знал, что он есть. Я даже кошелек себе завел. Возможно, там даже были деньги какие-то. Но я тогда не нашел, зачем это нужно. То есть не понял, как его использовать. Какая-то криптовалюта, какая-то... Тогда электронных-то денег таковых толком не было. То есть там, не Яндекс, там, какого-то, видмани, возможно, было уже, не знаю. Ну и, короче, возможно, где-то у меня лежат эти биткоины, я не знаю. У меня есть друзья, которые потеряли ключи от своих кошельков, на которых десятки битков. Я им искренне соболезную, ребят. Я с вами переживаю это вместе с вами. Я тебя немножко помучаю вопросами от подписчиков, потому что у нас каждый, наверное, второй спрашивает, а где купить биткоин, на каких биржах торговать. Давай разберем картку коротко, прям, я не знаю, с ссылками максимально вот конкретно, что купить, где купить, как это все поменять. Потому что не все знают даже, что не только биткоин – это криптовалюта, да? там есть еще куча альткоинов, наверное, тысячи полторы или сколько их там сейчас накопилось. Что ты можешь посоветовать? Вот давай сначала разберемся, какие вообще стратегии есть заработка на крипте. То есть это, например, торговля, как, как ты в фонде делаешь, это средний срок, долгосрок. Что еще это может быть? На самом деле, да, слушай, есть, есть две тактики заработка на рынке. Это трейдинг и пассивные инвестиции. На данный момент пассивные инвестиции выглядят более привлекательно, потому что, как я сказал, портфели приносят огромное количество процентов. И это удивительно. Но Каков будет рынок, сложно сказать. И для того, чтобы вовремя реагировать на изменяющуюся ситуацию, нужно ладать какими-то знаниями, фундаментальными техническими знаниями о рынке. Иначе будет сложно. Нужно уметь управлять своим портфелем, а не просто оставлять его. И забыть про его существование. Это хорошо, пока весь рынок растет, но как только он покажет красные свечи, Красные свечи, которые будут длиться неделями, вот тогда будет действительно страшно. И к этому моменту лучше подготовиться, подготовиться и с головой подойти к вопросу. Все гонятся за минимальным процентом, хотят завести свои деньги на биржу без потерь. Это глупо, потому что чем меньше процент, чем соблазнительнее предложение, тем выше риск. В итоге остаться ни с чем, к сожалению. Особенно при офлайн обменах таких, да, тогда и онлайн да, тоже да, да, кидал да. очень много. Всего менять с рук на руки, непосредственно встречаясь с барыгой, так скажем. И люди эти, как правило, они не чисты на руку. Могут перевести тебе вместо битка кэш, например, биткоин. Могут тебя просто оставить ни с чем. Уляшкин об этом рассказывал достаточно много. Он у нас успех. есть, кстати, интервью. Посмотрите прошлый выпуск, мы об этом много говорили. Да. Мой близкий товарищ, он в этом достаточно хорошо разбирается. И да, если действительно огромная сумма, в которую человек хочет инвестировать в криптовалюту, он может попытаться найти предложение с минимальным процентом. Есть майнеры, которые продают оптом огромное количество монет практически по цене биржевого курса. Но это сложно сделать. Ну, поэтому если речь идет о суммах ну там до 500 тысяч рублей до миллиона то можно в принципе воспользоваться популярными обменниками типа local bitcoin куча решений есть на самом деле куча обменников. Ребят, мы ссылки оставим вам в описании. Вот все, о чем мы сейчас говорим, прямо под этим видео вы сможете найти. Да, начиная с local bitcoins, заканчивая огромным количеством обменников на best change. Насколько я помню, это агрегатор некий. Но там маленькие суммы очень, там невыгодно. Да, ты да, ты да. не поменяешь там 500 тысяч за раз. По крайней мере, вероятность того, что вы получите в конце концов свои биткоины, она увеличивается. На local bitcoins можно обменять любые суммы, совершенно любые, но процент там, конечно, конский. Поэтому тут приходится искать золотую середину и взвешивать риски. Но Local чаще дешевле, чем BestChange, и там объемы все-таки выше. Я, если честно, не отслеживал в последнее время, потому что меняю через те связи, которые, которые у меня появились да, на данный момент. Мне приходится заводить людей в фонд с огромными суммами, и тут приходится искать, соответственно, уже какие-то более выгодные решения. Окей, купили биткоин, что с ним делать? Yeah. Если Можно я хочу купить, там я не знаю, какой-нибудь специфический альткоин на какой-нибудь там бирже, не знаю, где это сделать. Можно приобрести биткоин и его обменять уже на альты непосредственно на бирже. Соответственно, как только вы получаете свои деньги на кошелек обменника, либо на кошелек, который вы создали на бирже, либо на свой холодный, кому как, как, как, как, как угодно, в принципе. Я перевожу деньги на биржу сразу же и на бирже обменю биткоин на альты, которые хочу приобрести в портфель. Можно купить монеты на долгосрок и просто не прикасаться к ним, в принципе. Тут важно найти точки входа, которые позволят не нервничать в первые недели или месяцы, когда заходишь на хаях, например, и курс опускается вниз, консолидируется там. Очень сложно удержать монету, очень сложно не податься соблазну, не испугаться новостей и не продать ее внизу, соответственно. Поэтому Лучше всего, конечно, пойти по этому с умом, обратиться к профессионалу, либо самому изучить тему достаточно глубоко, чтобы купить монету внизу и забыть про, не, про ее существование в принципе. Это достаточно хорошая стратегия. Тут еще, наверное, важный очень факт, если это какие-то заемные деньги, последние деньги, важные для вас деньги в принципе, когда ты купил и думаешь, ой, а что там с ними происходит, а мне через три месяца, там, например, или через месяц, не дай бог, надо их срочно забрать с прибылью, на которую ты сразу рассчитываешь, то есть, это, ребят, это не заработок. То есть средний срок, долгосрок это скорее ну, инвестиция, которая прибыльная в конечном счете. Многие делают иксы, x5, икс x10, икс то есть, когда цена растет в 5-10 раз, там, в сто раз. Один только Ripple, во сколько раз мы считали, в 400 с чем-то раз вырос за семнадцатый год. И за месяц сделал что-то порядка 15, по-моему, иксов. Да. То есть, ну, таких монет очень много, но надо с головой ко всему подходить, не надо кидаться там, в кредит в какие-то, продавать машины, квартиры, чтобы просто зайти в крипту По-моему, там около 13-18% средств 20%. вообще в биткоин вложенных, это заемные средства. Такие люди, как правило, прогорают, потому что сложно контролировать эмоции, когда ты заходишь на этот рынок, деньги заемные, и когда ты видишь, как они испаряются буквально у тебя на глазах, смотришь на свой биржевой баланс, понимаешь, что тебе эти деньги еще возвращать, и процент будет постоянно увеличиваться, ты еще и переплатишь за них в итоге, это очень тяжело. Поэтому лучше вкладывать эти деньги, которые не страшно потерять. И я бы советовал хеджировать риски, собирать портфель из нескольких альтернативных валют, которые подкреплены сильной технологией и командой, которая будет развивать проект. Но большую часть средств вкладывал бы в биткоин, это некая тихая гавань, это проект, который будет всегда расти, будет развиваться. Без биткоин сложно представить себе, в принципе, крипту, потому что это бренд. Да, человек, который да. слышит про криптовалюту, он знакомится прямо очень с биткоином, и вообще не все до сих пор знают, что есть что-то еще вообще помимо него. Что с деньгами Димы Трансформатора? Как вы помните, начальная инвестиция составляла 16 600 долларов. В каждом выпуске практически про это спрашиваете. И те, кто следил за нашим телеграм-каналом в блокчейн, уже знают, что там происходило. Сейчас портфель стоит 32 тысячи долларов, максимум, до которого он доходил, это 38 тысяч долларов. А Сейчас немножечко все просело за счет того, что идет большая коррекция на рынке криптовалют. Ее не было уже давно. Естественно, все это время деньги не лежали просто в биткоине. Мы их сразу распределили по разным альткоинам, часть оставили в битке, часть оставили в среднесрочных монетах. Два месяца достаточно маленький срок, это даже не средний срок, это чуть меньше. И здесь еще помимо того, что они просто лежали в разных альтах, мы еще ими торговали. Именно поэтому мы изначально выбрали смешанную стратегию, где присутствует и трейдинг, когда мы активно торгуем по сигналам, по рекомендациям от аналитиков. Это и среднесрочные какие-то монеты, в которых мы изначально распределили этот портфель. Это и сам по себе биткоин, как такая центральная валюта, к которой все привязано. То есть почти в два раза получилось за два месяца увеличить этот депозит начальный. И в общем-то мы торговали примерно 30% этого депозита. И использовали рекомендации и аналитику от разных каналов, но в итоге остановились на одном из них. Ссылка на него есть в описании, если это интересно. Поэтому лучше всего, конечно, комбинировать стратегию. И Гош сейчас в интервью более подробно об этом расскажет. Смотрите далее. Для того, чтобы собрать эффективный портфель, нужно в первую очередь вкладываться в биткоин и вкладываться в альтернативные высоколиквидные альты, которые с ним коррелируют. Если альты растут вместе с биткоин, то их имеет смысл прикупить в портфель вместе с ним. Соответственно, где-то примерно процентов на 40 от портфеля я бы покупал альтов. И процентов на 60 покупал бы биткоин Так будет намного спокойнее Биткоин в любом случае, независимо от ситуации, рано или поздно отыграет обратно Сколько было кризисных ситуаций, сколько было кризисных моментов Ну и... да, биткоин хранили уже раза 4, наверное, или 5 с 2010 2009 года Аналитики вообще не устают на самом деле кричать о лопнувшем пузыре Каждый раз, когда происходит кризис, они говорят об этом Но он возвращается обратно И у инвестора, который не вовремя вошел в рынок есть, есть возможность успокоить себя, посмотрев на прошлое биткоин. В то же время есть альты, которые упали на дно и больше с него никогда не поднимались. И намного сложнее контролировать себя контролировать ситуацию, когда тот портфель целиком собран из альтов, тем более из альтов, которые не подкреплены технологией и которые просто раздуты из воздуха. Ну, можно вспомнить вот октябрь-ноябрь месяц, когда. Очень много альтов, просто лежали красные месяца два, наверное, сентябрь, октябрь, вот эти все. И немногие инвесторы готовы смотреть на свой портфель, который, несет, который приносит убытки в течение многих месяцев. Это, это нелегко. Мне лучше вообще не смотреть, да. особенно если ты кладешь долгосрок. <смех> Смысл на него смотреть, если это долгосрок? Какая разница, что с ним происходит? Хорошо, как только мы выбираем ряд монет, ну, например, там есть портфель да, какой-то по рекомендациям, который ты точно знаешь, что будет расти. Вот прям стопроцентные верниковые варианты. Там распределили все как надо по объемам, по процентам, разложили по безопасным каким-то биржам. А что делать дальше-то? Ну вот у тебя есть варианты, где-то надо их купить. Uh -huh. а, какие биржи выбирать, где ты сам торгуешь? Потому что на Bitfinex, например, не все далеко есть. Uh -huh. Из того, что перспективное. Да, да. Мы недавно купили монетку, там, она сделала уже 50% за три дня. Uh -huh. а, но она не на Bitfinex. И есть куча монет, которых там нет. И вообще с биржами сейчас какая-то ерунда творится. То есть очень многие закрывают регистрацию, открывают ее, потом снова закрывают через партнерские ссылки, и рекомендации дают и так далее. Происходит что-то невероятное. И какие биржи ты можешь порекомендовать, в которых ты сам лично уверен, на которых ты, может быть, торговал? И где лучше держать? Вот если долгосрок, например, то, может быть, нет смысла вообще на бирже тогда держать, и держать где-то на холодных кошельках. Там, когда, когда твои финансы на бирже, ты можешь ими управлять, ты можешь вовремя выйти в фиат. Когда твои бабки лежат на холодном кошельке, тебе нужно до него добраться. Но ты говоришь как все равно, как трейдер, который постоянно держит руку на пульсе и не может просто отпустить ситуацию, как инвестор, например. Я знаю много людей, у которых там серьезные доходы в миллионах долларов они не готовы сидеть на бирже, то есть они не готовы это все смотреть даже каждый день или там раз в неделю. Они говорят, у меня есть вот сумма, я готов ее инвестировать прямо вот на этой неделе и все, и забыть на полгода, на год. Что можешь посоветовать вот таким ребятам, которые серьезно подходят к инвестированию, а не как спекуляцию? Холодный кошелек. Сейчас, насколько я знаю, выходит огромное, ну, огромное количество новостей. И, Несколько достаточно шумных скандалов было о том, что сейчас кошельки, которые перепродают, их перепрошивают. Соответственно, куча уязвимостей различных популярных в популярных моделях находят уязвимости, при помощи которых можно украсть деньги у клиента, соответственно. И Вопрос, действительно ли безопасно сейчас вкладывать деньги на в холодное хранение и оставлять их там? Это сложно. Я холодным хранением не пользуюсь, потому что мне важно контролировать ситуацию на сто процентов, мне важно иметь возможность выйти в фиат, если начнется э, какой-то глобальный э, какой-то глобальный кризис в крипто мире. Мне важно управлять своими средствами. Биржа это удобно и как ее выбрать? Тут сугубо личный вопрос. Что, что важнее человеку? Безопасность и надежность биржи или ее удобство. Если говорить об удобстве, то это в первую очередь Bitfinex, безусловно. Там и ликвидности хватит, для того, ордеров, чтобы. куча разных. Да, для того, чтобы приобрести, в принципе, любой актив по рыночной цене. Не на всех биржах есть такая возможность. Причем в любых объемах. Bitfinex это обеспечивает. Интерфейс, который понятен даже ребенку, как там купить и продать, какой ордер выставить. Удобный график, все возможности, в принципе, для торговли там есть, и эта биржа удобна. Но ходит большое количество слухов вокруг тезера, который, возможно, ничем не обеспечен. Тезер и... – это криптовалюта, привязанная к доллару, usdt -тикер. Якобы привязанная к доллару, потому что аудитов официальных никаких они не проводили. И ходят слухи. Достаточно обоснованные слухи, аргументированные о том, что биржа может соскамиться, потому что у них не хватит фиата для того, чтобы выплатить его всем клиентам, когда начнется кризис. Я буду расшифровывать твои термины, потому что не все это понимают. Фиат – это обычные бумажные деньги, доллары, евро, рубли, то, что можно потрогать и напечатать. А тезер, USDT, я уже сказал, это криптовалюта. И скам – это проект, который создан с целью... Просто всех кинуть, обмануть, ну, грубо говоря, мошенничество. Да, потому что директор Bitfinex по смесительству, также директор Тезера, и они могут рисовать любые нули. Ну, то а есть которыми, бесконечная эмиссия да, вообще да, криптовалюта. Которыми якобы обеспечена крипта, и на которой они якобы могут обвинять свою крипту в любой момент. Но на Тезере также повязано огромное количество бирж. Но, насколько я знаю, сейчас достаточно популярен Binance. Они закрыли регистрацию от огромного притока новых клиентов, с которыми не справляются поддержкой. Кстати, очень удобный. И, ребята, присмотритесь к Binance, потому что там мега крутое приложение. Наверное, единственное, даже не приложение, а просто сайт на мобильном где ты можешь реально торговать с мобильного устройства. То есть это удобно. Там нет вот этой корявой верстки дурацкой, там нет приложения. То есть ты просто заходишь на сайт и торгуешь. Это прям очень круто сделано. Я торговал на ней очень давно, еще где-то летом или весной прошлого года. Мне она не понравилась тогда. Но когда я зашел недавно, я понял, что ребята реально поработали над интерфейсом, над всем. И объемов там сейчас, ну, порой они... Делят первое место с битриксом очень часто по объему. Ну, слушай, нужно просто изучать репутацию биржи, смотреть, были ли у биржи факапы, например, Bitfinex в каком там, в четырнадцатом году или в пятнадцатом, я уже не помню, его взломали и украли огромное количество денег с кошельков клиентов, они все эти деньги вернули, конечно, точно так же через тезер вернули, и непонятно в итоге, смогут ли люди с нее выйти и вывести свои средства в конце концов, но в то же, в то же время на этот факт закрывать глаза не получается. И да, они как добросовестные ребята, все деньги вернули. Слушай, ну это такая же история, как и с обычным долларом. Если каждый человек в мире захочет обналичить свои баксы там, с кредиток, с депозитов, их просто не хватит. Их настолько много, что не получится покрыть вот этот вот дефицит. То же самое с тезером, он точно так же не ограничен, как и доллар. По сути, это клон доллара только в криптомире. Верно, верно. Ничем не обеспеченный. Так что совет один – изучать репутацию. Слушать людей, которые рассказывают о том, каков их опыт непосредственно использования этой биржи. Общаться в чатах, обсуждать и принимать самостоятельно взвешенные решение, Потому что крипта – это риск. Ты, то есть первое вообще правило по сути человека, который в крипте работает, и, то есть любого криптоэнтузиаста, это попрощайся с деньгами, которые ты вложил. Никаких договоров нет, никаких аудитов не проводится, никто тебе ничего не должен. Я был в отпуске в Таиланде, попасть на Bitfinex, и если бы не приложение, которое написано специально под меня для управления фондом, я бы не смог банально даже посмотреть, каков мой баланс и что-то с этим сделать. Я писал в поддержку, у меня выходила ошибка. То есть я не мог даже написать им письмо банально. Да, да, да. да, да. Я не мог пройти дидос-фильтр на сайте. У меня постоянно перезагружался, и ничего не происходило. Это было очень страшно. И в такой, в такой момент некому обращаться, в принципе, к сожалению. То есть ты сам себе предоставлен, и эти проблемы решаешь самостоятельно. Ну и точно так же, как если ты, там ошибся, не знаю, в букве кошелька, это а, все ушло и все о, безвозвратно. Это, это не дай бог, это не дай бог. Самое страшное, что можно сделать, это ошибиться с кошельком. В общем, в общем ребят, очень много подводных камней, очень много вещей, где можно, даже имея стопроцентные варианты для инвестирования, можно заложать очень жестко и потерять просто все свои деньги. Поэтому обязательно изучить этот вопрос, прежде чем начнете куда-то инвестировать, особенно крупные суммы. Все-таки это деньги, это ваши деньги, их легко потерять. Точно так же, как и заработать, возможно. Поэтому будьте внимательны. Ты несколько раз упоминал про сообщество. Что это за сообщество? Это вот тот аккаунт на TradingQ, где ты прогнозы выкладываешь, или что-то еще есть у тебя? Нет, нет. В первую очередь это телеграм-канал и чаты, которые удалось собрать. Телеграм на телеграм-канал без рекламы сейчас подписалось около 6 тысяч человек. И я в первую очередь придерживался принципа не давать рекламу в другие сообщества для того, чтобы притекла органическая аудитория, которая это реально интересно, которая будет реально обмениваться опытом между собой и делиться какой-то полезной информацией, чтобы не было флуда, чтобы не было спамеров, которые... как Ну там, да, это реально стоит. проблема всех чатов, которые, все, которые я видел, я там оттуда поудалялся, потому что это невозможно читать, смотреть, следить за этим. Стоит дать рекламное объявление, и аудитория, то есть адекватную аудиторию это отталкивает, потому что приходит огромное количество новых пользователей с глупыми вопросами, на которые уже 10 тысяч раз все ответили. Поэтому у нас есть чат в лудильне, где можно писать все подряд, и все, что ты захочешь. Есть люди, которым нравится, реально. Ну, все, просто... просто да, ним, да, да, да, да, да, да, Просто, да, просто писать на любые ворота. темы, отвечать на любые вопросы, и там порядка, наверное, 5-6 тысяч сообщений в сутки пролетает. Есть хардкор-чат, куда сложно попасть. Там работают два бота, которые фильтруют контент. Если ты новичок в этом чате, ты сутки не имеешь права вообще ничего там писать. Ты должен понять стилистику того, как общаются люди внутри. Ты должен изучить полностью, то есть, каким образом происходит общение в этом чате, и только потом, спустя сутки сможешь писать, иначе тебя забанит. Огромное количество правил, и в итоге после модерации в чате остается около там 30-50 сообщений в день. Но эти сообщения наполнены смыслом и приносят реальную пользу тем, кто их читает. Это очень круто. Ребят, ссылки тоже оставим в описании, можете подписаться. Я думаю, это будет вам полезно, особенно тем ребятам, которые уже немножечко в теме. Тем, кто не в теме, добро пожаловать в чат в лудильниках, как Гоша сказал. Возможно, вас там не забанят. Слушай, ну, что ты можешь полезного дать подписчикам мы собираем портфели с полноценным сопровождением. Есть люди, которые хотят инвестировать, но не хотят об этом думать. Есть у них есть деньги, но совершенно нет времени этим заниматься. Мы не просто собираем портфель, мы а, помогаем купить по минимальной цене, по которой можно, в принципе, купить безопасно крипту, завести ее на биржу, которая после нашего анализа нам видится безопасной, опять же, и надежной. И контролируем портфель оповещая клиента о том что рынок изменился по каким-то причинам и ну, нужно да, хеджировать риски решение, и распределить да. активы таким-то образом в этом портфеле то есть идет полноценная круглосуточная поддержка ну, то есть это не тупо какая-то там шаблонная рекомендация, типа и покупай 20 монет вот этих и, два, и сам там делаешь что, что хочешь нет, это, это такое портфель, сопровождение так. да. это очень круто такого в принципе никто по, по моему и не делает особо тебе сколько 23 года сейчас у тебя была история прям с жесткими падениями какими-то и потом тебя никто не знал, у тебя не было папы-мамы какого-то влиятельного, тебя никто не поддерживал, ты по сути сам из какой-то прям откровенно говоря задницы mm -hmm. поднялся и сейчас ты один из топовых аналитиков России по версии TradingU. У тебя свой фонд, у тебя свое обучение, у тебя крутые результаты в торговле, в инвестировании, у тебя очень крутые результаты учеников, когда я вижу эти отзывы на ну, это прям капец. Да, да, а да, как понятно. так получилось? Что ты можешь посоветовать людям, у которых пока не получается, которые только присматриваются к этой теме? Какие уроки ты извлек вот из того опыта, который у тебя был за, этот, за прошлый год? Я могу посоветовать учиться. На самом деле, именно тяга к знаниям определяет твой успех. Ребят, в общем, основной вывод, какой из этой беседы можно сделать – развивайтесь, обучайтесь, изучайте какие-то новые там, новомодные штуки, которые никто пока нифига не понимает. Таковой сейчас является крипта, я думаю, что в восемнадцатом году мы увидим огромный рост в этой сфере не только в спекуляциях, инвестициях, да, потому что сейчас огромное количество людей, даже биржи позакрывались в регистрацию, потому что просто не хватает мощностей, чтобы всех этих людей обслужить, но и вообще рынка в целом, потому что блокчейн, технологии, крипта, это не только про денежные средства, там, инвестиции и прочее, это еще и огромная куча технологий, классных технологий, которые сейчас... Используют очень много крутых компаний. Я думаю, что в восемнадцатом году мы увидим рост прям колоссальный в этой теме. Будем на связи. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк или дизлайк, если вам это видео не понравилось. Ну и смотрите наши выпуски. Всем пока. Спасибо, Гоште, огромное за то, что уделил время и так прекрасно пообщались.